Всем привет, с вами канал Фишинг Пинка. Решил снять обзор про зимние снасти Так как у нас уже конец октября Водовим мы начали покрываться льдом И спиннинговый сезон уже по, по воде закрыли мы на той неделе пришла мне посылочка из интернет-магазина. Заказывала себе вот такую зимнюю удочку фирмы Тем самым на под названием troll что в переводе форель. Ну, для... Я ее заказывал для себя для ловли окуня в первую очередь. Выполненная она из графита Т-30 морозостойкого. Также... Рукоятка сделана из пробкового материала и катушка-держатель в виде таких графитовых колец можно любую катушечку поставить, отрегулировать ее по длине колечки здесь представлены из нержавеющей стали три колечка и тюльпанчик составкой Zig. Удочка довольно такая упругая. Думаю, окуней, форельку ей будет удобно ловить, также и выдержит небольшую щучку. Подробный обзор с ним на водоеме уже непосредственно на рыбалке. Поставляется она вот в таком чехле, но это больше чехол так для красоты, так сказать. Ну также с этим чехлом еще идет вот такой тубус ударостойки выполненный из твердого пластика что является непосредственным плюсом для этой удочки то есть уже дополнительно ничего не нужно изобретать можно легко перевозить так, далее пойдем Катушки, к удочке купил катушку вот такую фирмы Lucky John Сканди называется Тысячного размера, вес ее составляет 160 грамм, три подшипника. Как утверждают производители, катушка смазана морозостойкой смазкой, выполнена из морозостойкого материала. Ну, посмотрим. Ход у него достаточно легкий, люфты минимальные для своих денег, в принципе, катушка... Вполне достойная. Вот так она выглядит. Ну, Также а подобный про, про обзор с ними на водоеме. Ну и последнее, что хочу показать, это вот купил себе зимний шнур фирмы Касадака. Выглядит он вот так диаметром 0,08 Также Так как утверждают производители, что этот шнур не замерзает, не обмерзает. Но это мы тоже будем смотреть на водоеме, как он поведет себя при поплевках, как будет все это, какая будет чувствительность к нему. Вот, вот, в принципе, все, что хотел рассказать. Это первый обзор на моем канале. Так что не одесывайтесь. Смотрите мой канал, подписывайтесь на него, ставьте лайк. Все, пока-пока.